Счетчик состоит из стеклянной трубки, покрытой изнутри металлическим слоем. Тонкая нить проходит вдоль оси трубки. Между нитью и трубкой создается высокое напряжение. Трубка заполняется неоном или аргоном. Заряженная частица попадает внутрь трубки, отрывает от атома электрон. Сила тока в цепи возрастает и регистрируется специальным прибором.